Валейкум, салам, брат. Что случилось в такую позднюю ночь? Что? Прямо сейчас? Ладно, подожди, скоро буду. Привет, братан. Ну чё, как дела? Валейкум, салам. Присаживайся. Да вот проблемы у меня. Давай рассказывай, все по порядку. Мне очень нужны деньги. Я в плохой ситуации. Долго рассказывать. Просто я задолжал многим людям. Давай рассказывай, все по порядку. Нужно поскорее найти деньги. Сколько тебе нужно? Примерно 20 тысяч. Ладно, подожди, я сейчас с карты сниму и приду. А вот, братан, ты что, уснул? Короче, я достал деньги, принес сколько мог. Вот, бежи. Если еще понадобится, скажи, я достану. Спасибо огромный, брат. Ладно, береги себя. Доброй ночи. Спокойной ночи. Вот так и живем. Потихоньку двигаемся вперед. Не сказка. Вчера с девушкой гуляли. В кафе ходили. А как у тебя дела? У меня тоже так. Живем потихоньку. Давай, рассказывай. А мне больше нечего сказать. У меня скучная тихая звонит, жизнь. Нет ничего такого особенного. А как у тебя дела? Я вот дешу работу, хочу заработать немного денег. Брат, хочу тебе кое-что сказать. Мне сейчас звонит твоя девушка. Мы с ней теперь вместе. Не мог не сказать тебе. Что такое? Очень как нравится? такое возможно, брат? Подумай, брат. Просто она мне нравится. Не могу без нее. Согласен. Брат, я скажу одно. Если она и вправду тебе нравится, то я согласен. Я порву отношения с ней, если ты ее любишь. Здорово, братан. Привет, брат. Как ты? Сколько тебе нужно было? Вот тут примерно 600 тысяч. Все на месте. Да хватит. Желаю продвижения в твоем бизнесе. Пока. <звы> Слушаю. Да-да, пустите его. Как жизнь? Отлично, брат. Как сам? Как твои дела? Да вот работаю потихоньку. Вы же, ты высоко поднялся? Работа, наверное, Да, мне работа нравится. нравится. У тебя какие-нибудь проблемы? У меня сейчас, ну как тебе сказать, немного проблемы. Нужна работа. Вот ищу потихоньку. Жаль, нету свободного места. Если бы было, я бы тебе сообщил. Что будешь делать? Мне много работы. Да вот звонят мне. Слушаю. Да-да. Минуточку. Все готово. Сейчас отправлю. Ладно. Хорошо. До скорого. Понятно. Ладно, друг. А тогда пойду. Удачи. Ладно тогда, брат. Пока. эх что же мне теперь делать работы нет денег нет даже мой лучший друг с которым я вырос не помог мне как же этот мир жесток как мне теперь прокормить семью о Аллах помоги мне дай мне какой-нибудь знак Салам алейкум, брат, как ты? Брат, ты что, не узнал меня? Или я чем-то обидел, или оскорбил тебя? Открой мне дверь, брат, я очень нуждаюсь в твоей помощи. Брат, пожалуйста, не оставляй меня одного в таком положении. Я нуждаюсь в твоей помощи, как никто другой. Я знаю, что ты меня слышишь, брат. Ты должен мне помочь. Я сейчас в такой ситуации, что без твоей помощи никак. Открой дверь, пожалуйста. Помоги мне. Не оставляй меня одного. Как же ты не понимаешь, брат. Мы же с тобой через многое прошли. Неужели ты этого не помнишь? Прости, брат. Но я не могу тебя впустить в дом. Только не сегодня. Прости, что не могу помочь тебе. Как вы знаете, я был готов на все ради своего друга. Деньги, девушки, время. Все это не имело значения. Я был готов отдать все ради него. А как в итоге он со мной поступил? Когда пришел к нему домой, он закрыл дверь, не поздоровавшись. Когда пришел просить работу, он отказался мне помочь. Он просто отвернулся от меня. Теперь я всего добился сам. Никто мне не помог. Запомните, друзья. Выбирайте друзей внимательно. Не повторите мою ошибку. Такие друзья с вами лишь тогда, когда у вас есть деньги. А когда вы все теряете, то и они уходят от вас. Мой лучший друг сейчас думает, что я его предал, что не помог ему в трудную минуту, но это не так. Человек, который дал ему деньги, это я его отправил. Я не принял его на работу, потому что не хотел, чтобы мой друг работал на меня, но я посоветовал его моим партнерам. Я не впустил его в дом, потому что моя жена, увидев его, могла бы вспомнить прошлое. И, возможно, она бы пожалела его и вернулась бы к нему. Брат мой, я хочу сказать, что я всегда буду помогать. Даже если ты этого не хочешь и не знаешь об этом, я лишь хочу, чтобы ты понял это.